Всем привет дорогие друзья, с вами канал Криптошарк, в этом видео поговорим мы о проекте LogisCoin, я уже не как бы раньше снимал видео, но тем не менее здесь прошло очень много обновлений, проект хорошо развивается, проект уже на Coin Market CoinMarketCap есть, для тех кто не знает это проект от создателей LPC Coin, жаль конечно что у них там небольшие траблы были с LPC, Ну, по крайней мере LogisCoin работает хорошо и развивается у них тоже отлично все. Это я снимаю видео, получается, скорее, более для тех людей, которые э, все же могут позволить себе купить ноду, которая стоит не 5 копеек. И также с хорошим роем. То есть здесь придется как бы подождать. Э, здесь сразу там, за 2-3 дня сильно не окупишься и не выйдешь в хороший плюс. Здесь примерно окупаемость будет около 2 месяцев. В общем, что у нас по данному проекту? то что для чего это создано для логических компаний там как бы на этом мы останавливаться особо не будем я уже об этом как бы говорил ранее в общем листинги у нас есть очень хорошие у нас есть крипто брайшка Exchange, CryptoPia и другие еще биржи у нас сейчас доступно 5 бирж торги идут очень активно не цена у меня довольно таки хорошая как бы по дорожной карте что у нас осталось у нас осталось Скажем так, два этапа. Это их маркетинговая компания, интеграция самой платформы. То есть они заключают договора, запускают, скажем так, полностью свою систему. И в конце, скажем так, пятого этапа у нас по началу шестого, ожидаем в 2019 году, это KuCoin и Binance. Мне кажется, эта монета попадет на KuCoin и Binance, и цена у нее прям будет вообще космос. Поэтому сейчас так ну, слишком много людей которые хотят купить мастерноду здесь ограничений на мастерноду нет поэтому пока рой хороший можно в принципе закупиться либо просто хотя бы отложить монеты немного придержать либо же запустить ноду шарит ноду я конечно не посоветую запускать по данному проекту потому что как бы очень большую сумму если там будете вкладывать кому-то отдавать ну сами понимаете может быть такое что и пропадут деньги потом как бы с этим мы тоже останавливаться долго здесь не будем, как бы жалко, что еще ма самого приложения на Play Market, хотя должно скоро появиться, Ну, ожидаем мы как бы, приложения. Кошельки по стандарту там, даже о них рассказывать не буду. Вот сама команда, которая занимается проектом. В принципе связи там хорошие уже наладили, у них обновление там чуть ли не каждый день что-то новое появляется. Ну, как бы, проект надежный. Единственное, что смутило, тогда отразилось на курсе, скажем так, и даже этой монеты, и монеты ЛПЦ. Когда у них там взломали кошелек, и, скажем так, был хороший дамп, что монета ЛПЦ потеряла очень хорошо в цене. Я, конечно, не буду рассуждать, насколько это там правдивая информация. Но, тем не менее, как бы, что было, то было. Но сейчас как бы монета отбивает, скажем так, свое падение. Сейчас потихоньку восстанавливается. Я думаю, наступит момент, когда прям улет в космос. Мне кажется, в будущем это за одну монету будет стоить примерно 100-200 долларов. Это в среднем. А сейчас пока цена, в принципе, нормальная, так что можно сейчас прикупиться. Кстати, ну здесь как бы видите, с какого покой блок, какая награда идет. Я думаю здесь тут разница в пол монеты особо там на этом сейчас заморачиваться не будем. На это можно будет заморачиваться, когда уже будет одна монета стоит 100-200 долларов, тогда уже можно об этом будет и поговорить. Спецификация. Ну по стандарту X11 у нас сейчас актуально, POS скажем так и мастернода, ну короче для меня для лично актуально это скорее просто мастернода, конечно на денег больших стоит. Можно всегда отложить, немного придержать. Каких-нибудь там хотя бы 20, 30, 50 до 100 монет. Просто можно отложить и держать их. Так что такие вот дела. Как бы смотрите, здесь даже сразу пробило сайт, пробил мое местоположение. Даже у них тут есть, скажем так, горячая линия. Могут сразу перезвонить, там поддержать, я не знаю, можно вопросы позадавать какие-нибудь. Я лично не пробовал, но думаю, что это все работает. Как бы и тоже можно задать вопрос сразу на сайте. Контактная информация есть, где они, скажем так, находятся, где они располагаются. Как видите, здесь тоже написано, да, Logiscoin поддерживается командой разработчиков LitePaycoin. То есть одни и те же люди просто грамотно поступили, хорошо раскрутили данный проект. В общем. Попадаем мы на мастернод онлайн. Как я говорил, у нас уже есть 5 бирж. CryptoPy, CoinExchange, CryptoBright, Shifkodex и BitExpay. Как видите, у нас неплохой рост. 11%. Торгов за сутки более чем на 2 миллиона. Это, по мне это очень хороший оборот. Сразу монета в цене поднялась. Буквально совсем недавно она стоила 7,5 или 7,7 700. Даже на таких вот качелях... Можно даже просто поторговать и неплохо заработать. Хотя ведь и были моменты, когда она доходила стоимость почти по 20 баксов. Представляете, даннода стоило, блин, грубо говоря, около, скажем так, ну 20 тысяч долларов. Как по мне это очень большие деньги. Ну что ж поделать. В общем, не будем опять же на этом останавливаться. Посмотрим, что у нас есть дальше. У нас есть CoinMarketCap, 532 место. Как по мне, так это очень хорошо. Я думаю, что она в ближайшее время к новому году подвинет отметку за 30-е зайдет. Где-то будет 200 какое-то место. Но опять же, будет смотреть по общему росту, скажем так, криптовалюты и по развитию данного проекта, как они будут двигаться дальше. Биржа, я думаю, нет смысла открывать, показывать. Но тем не менее, вы можете как бы тоже задуматься. Потому что, видите, да, начиналось все с мелкого, с меньшего, скажу так. И хоть и были качели, но тем не менее она выравнивается идет все время вверх. Вроде как бы я информацию по данным проекту вам озвучил, предоставил. Так что, если у вас будут какие-то вопросы, там, пишите в комментарии, поддержите видео лайком, подписочкой на канал. Я все ссылки оставлю в описании. Так что давайте, всем удачи, всем профита, всем пока.